Добрый день, с вами Алексей Федорцов. И сегодня рассмотрим еще один кейс по нише автозапчасти. А конкретно направление автоблокировки на Ниву и УАЗ. Ко мне обратился заказчик. А находится на в городе Тольятти и очень по выгодной цене может покупать запчасти и перепродавать. Он физическое лицо и имеет очень хорошее познание именно в этих автозапчастях поэтому обратился ко мне изначально мы планировали а, только по яндекс директу запускаться в процессе добавились дополнительные услуги это а, серия лендингов под ниши и настройка таргетированной рекламы в контакте а мы рассмотрим все эти инструменты кроме того Чуть позже добавились новые направления, касающиеся катализаторов на другие модели. Посмотрим а, вид страниц, на которые шел трафик, и рассмотрим показатели эффективности каждого канала трафика Яндекс.Директ и ВКонтакте. Страницы делались на тельде, и можно посмотреть, направлений всего было взято в разработку. Общий вид сайта по блокировке вот такой, уже конверсионный. Если посмотрите на общую статистику за период, мы начали показы с 28 числа, 28 мая и такое количество заявок мы получили. 80. По всем каналам трафика. В интерфейсе тильда очень удобно смотреть статистику по направлениям. Как видите, есть UT метки, которые мы применяли по Яндексу и по ВКонтакте. По ВКонтакте на данный момент на... написание этого кейса, сегодня 03.06, получилось 10 заявок. По Яндекс Директу 51 заявка. Конверсия составила 6% по ВКонтакте, по Яндекс.Директу 2%. Если посмотреть подробнее статистику каждой страницы, это блокировка на Ниву, это просмотры страниц, поисковые системы и прочая статистика. И также блокировка на модель ВАЗ. все еще рекламные кампании работают мы планируем дальше продолжать сотрудничество здесь в интерфейсе яндекс метрики вы можете посмотреть общее количество зашедших клиентов по обоим направлениям именно по яндекс директу вот вы видите что блокировка нива 38 или это блокировка вас а блокировка нива 37 за неделю работы Давайте посмотрим детально статистику по рекламным кампаниям. Все кампании по 12, вернее 11 направлениям. А на данный момент посмотрим детально статистику рекламных кампаний из Яндекс Директа. Видим, что начало было 27.05 у нас по Ниви. Всего потрачено 6839 рублей, получено 22 льда, средней стоимостью 310 рублей. Как видите, стоимость заявки колеблется. Сейчас мы поработали на две стоимости, и она снижается. Вторая компания по направлению у вас. Тут нам удалось добиться более существенных результатов, стоимость льда 95 рублей и количество конверсий за этот период 35. Как видите, рост конверсий шел с 1.06. Здесь мы провели оптимизацию после первых дней показа. Рассмотрим рекламную кампанию по таргетированной рекламе ВКонтакте. Вот это направление. Только блокировка на Ниву. Используя парсинг сообществ целевой тематики, мы составили объявление именно на аудиторию этих сообществ и запустили по показам, используя стратегию оплаты за 1000 показов. Таким образом... Нам удалось получить 10 лидов по средней стоимости 250 рублей за последние 3 дня. Перейдем к интерфейсу Тильды и посмотрим заявки в интерфейсе. Сегодня третье число, заявки поступают, как видите, как из контакта, так и из Яндекс.Директа. Все этой метки прослеживаются и поступают напрямую к заказчику в CRM BITREX24. Общее количество с учетом двух тестовых 82. Итого чистыми 80 заявок в интерфейсе тильды находится. Это с учетом нескольких заявок, которые пришли с тестирования а, коллекторов на другие направления по Киорию, Хундаю, Шевроле, Опелю и так далее. На этом обзор закончен. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь.